Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, и это ОНО. Перевоспитание. Мистера Фелтона. Ну короче, мы узнали в прошлой серии, что здесь вообще на самом деле происходит. У Фелтона кукуха поплыла. Подожди, а какое у нас задание вообще? Нам надо как-то на третий этаж попасть. Добраться до чердака, попытаться сбежать. Умные такие, а как я до чердака, до чердака доберусь? -то? Как добраться до чердака? Мне ничего нет. Блин, мне даже кирпич один потратился. Как добраться до чердака? Через лифт где-то здесь <свист> не заметила Ну ладно они не такие сильные, глазастые. Короче, у Фелтона у нас. Да хорошо, что до сюда ходить. Ты кошелка старая, блин. Ну у нее катана прям такая серьезная. Может здесь лифт вызвать? Че в натуре лифт работал все это время? Правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Я поехал. Я поехал на третий этаж, да? Так, вот второй. Ну серьезно. Чертов лифт! О, нет, не надо. Пожалуй, Пожалуйста, там меня это ждет уже, да? Надо вылезти на втором. Надо вылезти на втором. Стой. А, а черт, ничего не происходит. А как? Открывай, открывай, открывай надо на втором выскочить. Я не успел! Я не... Успел? Я успел! Да? Надо просто. Я понял, что на первом этаже, скорее всего, поймают за жопу. Че, нет? Ау! Есть кто-нибудь здесь? Эй, Глория! Я тут! Я тут, пожалуйста, помоги! Мисс Рид, какого черта здесь происходит? Осторожнее! Они вооружены! О ком вы говорите? Аню. А его грпаном пси. Ладно, я звоню в полицию. Да, давайте прямо сейчас. Эй, hey, hey, подождите, When вы еще здесь? Here? Да, сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, okay. не оставляйте меня тут. Послушайте Don't меня. Идите в лацаря на первом этаже. One uh, one ключ есть только у меня. Подождите, там полиция. Подождем, там полицию вместе. Ладно, ладно. А ты ч приперлась? Ты же только с утра. А что а... На лазар... лазарет на первом этаже? Лазарет на первом этаже. А что если... А что если... Это монахиня пытается меня таким образом выманить? Что если монахиня это и есть Глория? А? Как тебе такое, Илон Маск? А, а где? Феллтон, Феллтон, Феллтон, Феллтон, черт, черт, черт. Ну, вот сюда же мне надо? Тихо, тихо, тихо. Я сюда надо? Нет, мне не сюда надо. А где лазарет на первом этаже? Чёрт, а где лазарет на первом этаже? Ну давай, повторим наше с тобой приключение. Заходи в дверь только, пожалуйста. Ч у него за кастет? Или тот же гвоздомёт? Да блин, ты смотри, какое настырное ходит. Не-не-не-не-не. Я тебя предупреждаю. Я тебя предупреждаю, мужик. Мужик. Я тебя предупреждаю. Положи молоток на место. Где лазарет на первом этаже? Она сказала лазарет на первом этапе. Я знаю, там есть выход. А, где вот этот большой холл, там есть одна дверь, не открытая. Все, идем туда. Все, все, вспомнил, вспомнил. Или на втором. Нет, по-моему, на первом. На первом. Ну, если не на первом, то на втором. Но он сказал, что на первом. А тут I больше нигде нет двери. Вот он мне говорит прям в ухо. Давай уходи наверх, пожалуйста. Ага. Все, поперли. Все четко. Может быть, я не знаю, может, эта серия последняя будет. Но мне все-таки кажется, что Глория и Монахини это один и тот же человек. Посмотри, все. Скринь. Скринь. За зарубаемся с тобой наспорь. Я надеюсь, он наверх ушел. Лифт реально работал все это время? Что, нет такое ощущение, как будто не работал? Вот, я про ту дверь говорил. Это мы возьмем. А мне кажется, реально дворе это и есть монахиня. Ч под настало помогать Флотуну? Классно. А куда мне тогда? Вот это, может, дверь? Это тоже была заперта? А, серьезно? А, это кухня. Там мне тогда. На втором этаже реально? Там двери нету. Реально, а, только Ты заметил, а, начал вести преследование Фелтон. нет нигде монахини и внезапно появилась Глория там внизу тоже ничего нет там мы все перекрыли я просто пытаюсь вспомнить на втором по-моему это уже больше нигде никаких дверей нет там кабинет спальня и все третий завален этаж Ну там у нас больше некуда идти тут же нет дверей никаких нет я если честно прям недоумение куда идти залетай может тут в холле на втором этаже тоже есть дверь какая-то о которую я не помню я, кстати вот ни разу за игру не попробовал использовать вот эти будильники отвлечения, что-то как-то особо нет, они нужны что-ли? Тут есть какая-нибудь дверь еще? По-моему, больше нигде двери нет. А сказала, идите в лазарет. Ключ есть только у меня. Это дверь? Нет, по-моему. Но она, по-моему, про первый этаж сказала, да? Блин, просто не хочу сейчас останавливать и смотреть. Прав я или не прав? Кстати, тут можно тоже заныкаться, да? Да. А все, у нас больше нигде двери нету. Я больше как бы и не знаю, куда можно. Давай сохранимся что ли хоть чуть, -чуть. не хилиться надо не я, я прохиленный кстати как-то не странно да блин что такое нос чешется а я не знаю куда куда еще больше некуда идти где мы мои... какие-то подсказки что ли просто я сейчас пытаюсь карту дома нарисовать и у меня как-то ноль Идей, где еще может быть какая-то дверь. На втором этаже точно нету. Мы все посмотрели. Все посмотрели. У нас получается. Камин, кабинет сквозной. И все. ты так, ну. Ну да. Блин, ты что делаешь? Я путаю кнопки фонарика и эту. Идет, идет, поднимается. Если сейчас просто в мою сторону? Хотел сказать, если сейчас просто в мою сторону идет, то я это в кабинет чипаю. Он меня не услышал? Он чё, реально меня не услышал? Вот хуй, а? Ой, глухомань, ой, глухомань, я прям перед его носом бегал, он меня не услышал, странно, дед меня слышал, дед меня слышал, твое второе альтер-эго какое-то глухо, глуховатое, не ну, знаешь, волосы вот так нацепил перед собой, вот этот парик нифига не видит, еще вот волосы в уши в глаза лезут, короче, <с Dylan> поэтому у него немножко с этой с ориентацией проблемы. Ну давай, выруливай уже, ладно, я не боюсь. Это была шутка! Это была шутка! Да не успеешь. -то. Слишком долго бегаешь, он только зашел. Ладно, на первый. Просто на первый этаж снимаю еще Просто на первый этаж щема я бегу ищу. Здесь что-то еще есть, может быть. Выбивай. Дверь заперта, здесь больше ничего нет. Окей. Ладно, ищем здесь. Там в коридоре проход э -э просто сквозной в коридор. Тут вход на кухню. Нифига каленыки жесткие у меня панические глюны может здесь через эту комнату может проход я какой-то не заметил я просто больше не знаю если честно куда идти а здесь нету никакого входа Нет. <связать> Никого нет дома. <связать> что? Что за прогрузки? О, Глория, пожалуйста, закройте дверь. Что происходит? Что, <связать> <связать> <связать> я куда пришел? А теперь успокойся, скажите мне, что все-таки произошло. Please, нет, о боже. Пожалуйста, я с вами. Вы меня слышите? Поверить не могу. Господи, да у вас сейчас сердце из груди выскочит. Не-не-не, пожалуйста, успокойтесь. Вам что-нибудь нужно принять. Не-не-не, не ведись, она тебя сейчас накачает. Где же... Понятия не имею, что произошло, но... Из вас я теперь нервничаю. Мистер Фэнтон убил свою жену, разорвал ее на куски, но все еще считает, что это была его дочь. Господи, поверить, поверить не могу. Кортизол... Он всегда с... Они всегда спали в разных комнатах. Их брак был просто отвратительным. Настоящей катастрофой. Хоть и Ариана и знала о прошлом Ричарда. И Дженнифер. Но такое... Вы тоже знали? Конечно, я знала. Но и представить не могла, что... Что... И ничего не сделали? Вы это все поощряли? Продолжали поддерживать его варварские наклонности, гипноз, феноксил и остальное тоже? Я не знал, что недуг, личные дела и исчезновение дочери сделали из него убийцу. Я понимал, что лечение бесполезно, что это скорее необходимость. Зависимость. Необходимость? Зависимость. Неважно, как именно это назвать. Не мы выбираем свое лекарство и свою болезнь что-то. Это они нами владеют. Вы разве не курили Не курите? Мы серьезно переходим на эту тему? Нет, я лишь о том, что знала про его пагубные привычки. Как его сделка. Я пони... а, сиделка, я понимала, насколько они нетрадиционные и бесполезны. Но это не, а, не делает меня... Нам надо уходить. Они будут здесь минуты на минуту. Мистер Феллтон не один? Он с какой-то странной алой монахиней. Та с картиной, здесь в доме. Нужно оставаться тут. Уходить теперь совсем не вариант. На окнах и дверях решетки мы не выберемся. Вот. Выпейте. Не надо. Что это такое? Это чтобы у вас сердцебиение замедлилось. Но совсем? А о том, что Селеста вернулась, а потом снова ушла, вы тоже знали? Я не хотела верить. Но он продолжал об этом говорить. Везде видел свою Дженнифер. Даже я для него иногда становилась ею. Ричард страдал из-за гнева своего отца. Ненормальный больной психопат. Раздвоение личности. Ее вынуждали быть мужчиной против своей воли. Всю ее жизнь. О, ну все, поплыла. Неудивительно, что такое произошло. Полиция уже едет? Конечно. Я недавно им позвонила. Ну я же говорил. Глория. А как вы сюда попали? На окнах и дверях решетки. Мы в ловушке. А раньше у меня были ваши ключи. Ваши ключи. Вы оставили их там специально, чтобы я их нашла. Я знаю, кто вы такая. Вы меня опоили. Я скучала по тебе, сестричка. Но я заговариваю. А я говорил а я говорил <свист> <свист> получай в пачку <свист> а не понял <свист> <свист> <свист> в смысле а, это должна была быть ты А я говорил, я предупреждал. А, пациент. Яс Ясно. Миссис Глория Эшман. А -а -а -а -а. Это Эшманы, которые там, ну, там, типа, вот эти терки связи, друзья Карифана. Пол Ж, возраст 38. Срочная госпитализация. Пациентка жалуется на сильные головные боли и частичную, э, внезапную частичную пропажу зрения. Запрос на дальнейшую госпитализацию. Диагноз. Диагноз э, стремительное ухудшение филаментарной э, кератопии патиия глазной чувствительности к свету, глазная чувствительность к свету, вызванная принятием кортизона и полупостоянный ущерб оптическому нерву, ущерб вызван чувствительностью к свету. Глубокий анализ пациентка принимает кортизон, чтобы вылечить обширные и ярко выраженные случаи заражения паразитами, ухудшенный возможным лекарственным отравлением. Недостаток инсулина, язвы, провалы в памяти и галлюцинации. Загадочным образом это усилило ткани, ускоряя процесс восстановления пациентки. А реакция на кортизон проявляется моментально, эффект может быть необратимым, ущерб зрению может вызвать болезненные церебральные спазмы и сильные мигрени, даже с повышением офтальмологической светочувствительностью. Так, ну вот она, кстати, уронила, уронила флягу с кортизоном, держу в курсе. Заключение. Употребление кортизона запрещено из-за аллергической реакции, которая может привести к мгновенной потере зрения и даже летальному исходу. При необходимости могут быть припасены приемы инсулина. Строго запрещен контакт с сильным светом. Это значит никого солнца без защитной повязки. Ага, ей нельзя солнце. Ага, мы будем знать. Они все подохнут один за другим. Почему она называет нас сестрой? То есть мы все-таки Селеста, да? Мы пришли мстить, наверное. Или мы не помним, что мы Селеста. Мы вообще кто? По жизни. Что происходит? Типа, это какой-то мультик идет. Я ничего не вижу. Типа идет мультик, но ничего не понял. Какие-то странные вздохи в темноте. Это как-то ненормально, <смех> наверное. У меня, может, что зависло? <смех> Сейчас подождем еще минутку. Сейчас вот эта гнетущая музыка пройдет. И все, да? Взять, э, взять предмет шприц. Аги его взять? Или я взял его? Аги его взял. В смысле, мне не показали мультик? Я пропустил мультик? Почему? Почему я пропустил мультик? Как? Я пропустил мультик. <свы> <свы> Моль, блин. Да ну хорош меня грызть -то. Мне не хватает энергии. Я не могу бегать? Серьезно? Тут был проход реально все это время? Его даже не видел. Ты что? Я бегу. Я бегу. Я могу что-нибудь кинуть? На такую. Видал атакую, такую, а у меня был кирпич. Так, мне опять в лифт надо. О, сохраняшка, сохраняшка, сохраняшка, сохраняшка, сохраняшка, сохраняшка. Да тихо, меня камеру уводит куда-то в сторону. Пожалуйста, сохранись, сохранись, сохранись. Не сохранится! Почему? Так, ладно, тут выход к лифту. А я не могу выйти. Ты чё? А куда мне? Интересно, конечно. А может мне шприц надо жахнуть? Нет, я ничего вообще не могу делать. Так ладно, у меня еще бутылка есть, если что. А почему именно сюда? Да блин, опять ты! Кто ты на этот раз? Ты дед? Или уже не дед? Ты дед или бабка? Ты определись, кто ты. окей ладно может быть это и не последняя серия <с> нам же надо как-то на чердак прорваться это какая пятая серия да да правильно я думаю Да, прошлой была 4 значит это пятая, да? математика это же так считается кто ты кто ты зачем сюда пришла что для тебя значит моя дочь селеста что что ты, черт возьми, такое? Нет, нет, невозможно. Отошли ее прочь. Однажды. Когда мои мысли прояснятся, я даже могу понять, какие фотографии мои, а какие дочери. Но это ужасное чувство. Я. Я проживаю все заново. Мой отец снова дома. Заставляет меня одеваться, говорить как Ричард. Быть Ричардом. Но я была Дженнифер. Я думал, что забыл все со временем. Но чем взрослеественное ее Селеста, тем ярче я вспоминал, кем являюсь, кем мог стать. Поэтому я сам того не понимаю... Я и начал называть ее Дженнифер. Я попросту помешался. И нравилось, когда я называл ее Дженнифер, но она ушла. Зачем она вернулась? Я должен был ее остановить. Раз и навсегда. Ради меня. Ради моего отца. Моего отца. Заткнись наконец. Я уже говорил о тебе замолчать, иначе отрежу тебе язык. Опять моль. Ясно, меня сейчас подвергнут галлюцинации. Мне все-таки кажется, что мы Селеста, короче. Так и че? Теперь ты из меня дочку хочешь сделать? Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Stop moving. Stop moving. Oh, Зачем ты Why? больная? Oh, no. Господи, нет, нет, no. нет Иди за стрелкой. Не отрывай от нее взгляда. Ты больная. Ты отравила ее мысли своей галиматьей. Вы больные убийцы. Послушай. мразь. Думаешь ты не заметил, что ты прячешь в своей маленькой сумочке? Ты хотела меня поить. Ослепить, да? Прямо как раньше. Я любила тебя. Доверяла. Ты была одной из нас, но не заслуживаешь этого. Я выжила не один раз, а два! Прости. Что? Ай! Ты мне больше не сестра. Послушай, мертвецы ничего не помнят. Зачем жизнь полная таких страданий? Ты заслуживаешь упокоения. Нет, мистер Фелтон, пожалуйста, не слушайте ее. Она Дженнифер. Она твоя дочь. Она воплощение того, чем ты мог стать. Того, что у тебя отобрали. И сейчас она стоит прямо перед тобой. Так вы убили свою жену, мистер Фелтон. Послушай меня, не слушайте ее! Раньше ты уже допускал ошибки, но сейчас нельзя. Я Розмаре. Мы встречались сегодня. А, ты знаешь, что должен сделать. Я дала вам ту фотографию. Фотографию, где были еще маленькой девочкой, помните? Я сказала, что мы помочь. Помочь вам, на, э, пом помочь вам найти лекарства. Нет. Мистер Филтон Филтон. Сашки, здесь все. Пожалуйста. Молю вас, остановитесь. Нет, нет, нет. Она просто ему башню, получается, за этого, да? Она просто промыла ему мозги, получается, да? Мы, получается, одна из монахинь все-таки, или что? Че такое? Канделебра, ему попытаться дать себе упасть, а потом... Ага. Фига, чистый флекс такой поперка. В смысле? В смысле? Я жал! Я же жал на кнопки, а в чем проблема? Типа долго жал? Ладно, ладно, раз долго жал. Ладно. А, можно продолжить уже все. Продолжай, Просто... Ну, можно я сразу начну жать? Так а что? Ну, а что делать-то? Ну так я жму же, что такое? Может я долго жму или что? Ладно, я быстрее пожал. А у тебя, а, ну ты ж куришь, точно. <laughs> я забыл. Окей, чё? То есть получается, мы просто в тот мультик, который пропустили, скорее всего, нашли шприцы и набрали в него кортизон. Скорее всего. Минус Фелтон, окей. Но если остается только Глория. То есть, то, что она называет нас сестрой, скорее всего, мы, типа, одна из монахинь, или как? Стой, там на столе целая куча всего было. Надо подобрать, почитать. Что это? Что это? Я чё такое? Это моя сумка. Окей. А чего я подобрал? Ручка. Ключ от... Под... А, ключ от подъемника в лифте или где? А, так это мы читали, да? Сейчас есть там про парики будет что то написано. Да-да-да, это мы читали. А что записка не сгорела? Ну, Слушай, а тут же лежал, много что для изучения. Все, не лежит. Так. Бут бутылка, чашка. Мне нужно еще что-нибудь. А ножик у меня есть? Ножик у меня есть? Ладно, будет. Кирпич? Возьми кирпич. Шар, по-моему, кидать нельзя. Хотя почему, да? Как бы вопрос. Так, ладно, давай... Мне надо к лифту прорваться. Возьми стакан. Возьми стакан, прошу. Ага. Окей. Ну, на провисочку ты не тянешь. Ну, а как от отставить? Ага. Так, я думаю, это, ну, это почти конец. Может, мы сейчас как бы вжарим, да-да пройдем, а? Как думаешь? Надо бы вот до, до зеркала с сохранением дойти. Тут, по сути, мы сейчас выйдем. А Выйдем, да, все, все верно. Сейчас мы тут выйдем к лифту и уедем. И все. По сути на чердак, выход. Она сейчас опять переоденется в свои вот эти лохмотья ангельские. Кстати, лечиться не надо. Я полечился всего один раз за игром. Воды, воды. В принципе, Глория уже не в костюме монахи, не такая опасная. Ну че? А по сути, что? Сейчас понаберем заточек, да и что, и пойдем ее угасить. У нее же нет огнестрела там, или еще что-то. Ну, будет у нее, допустим, ножик, ну и что. У нас тоже. Мы как бы тоже не лыком шита, она еще и слепая, как бы. А, я вот так... <свы> Две точки сразу мониторим. Ты едешь? Алиф всегда работал, что-то я даже не пробовал его нажать ни разу. Ну мне же сюда. А мне больше тупо некуда. Я тут все залутал. То есть я думал у нас три врага, а оказывалось два все это время, представляешь? Вот тут вот этот скорее всего под рычаг. Скорее всего. И чё, откуда ты вылетела? Не, не, не снова Да блин, вот и что, что мы наделали У неё и так со зрением проблема Мы её шприцом тыкнули? А, так ты даже не в глаз Так подожди а, ножницы на месте, все, спасибо. Я просто думал. Ага, все, окей. М -м -м. Капец заданий, да, целый угол? А, я просто думал, она тыкнула в нее, блин, шприцом. А потом я подумал, что это не было похоже на шприц. И она тыкнула в нее моими ножницами. Это было бы некрасиво. Ага, окей. Все, да это, походу, конец уже, все. Мы сейчас с тобой. В принципе, закончить должны. Только все равно, кто мы геи являемся. Просто щимаю. Она, она зашла, она зашла, она зашла. Откуда? Шприцом? Ну вот сейчас это было на шприц, похоже. А, а че Включатель не работает. Так, стой. Включатель не работает. Выявить причину короткого замыкания и устранить ее. Ты чё, блин? Я тебе чё, электрик что ли? Да верни мне камеру! ты exist!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 Я хотел рывочек сделать, там на столе лежала отвертка, я думал, успею ее взять. Я ж не знала. Че она а, она как-то быстро обходит, она знает какие-то обходные пути или что. Так, это откуда сейчас? Да не тихо, тихо. тихо. Сто а, я вообще в другое место побежал сейчас. Я успел. Быстрее, пожалуйста. Ну у нее со зрением проблема она в принципе меня не видит она меня чувствует да <св> Да блин еще мухи эти да беги, да блин ну ну не хватайте меня ну -мо, отгоните мотыльку как она может управлять мотыльками вот это я так и не понял типа какая-то мутация за счет болезни но она Ашмана, значит она с Фелтонами вообще на самом деле типа в содружестве типа там же сказали что типа вон кстати замыкание мигает так, сейчас погоди, сейчас могут всякие кутые быть, беспонтовые. крестик кружок, которые. Ага. Спасибо, что без кутые хотя бы. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Тихо-тихо-тихо. А мне надо двигать, да? Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Я специально ее застаню. Она слепая, она не видит. Тогда можно было даже и не кидать. Ну и так на всякий случай. <laughs> Она же меня чувствует. Так, все окей. Окей, окей, окей. Тихо, тихо, тихо, тихо. You you like she... uh -huh. Мне надо на лестницу. Она не отходит оттуда. Мне надо туда. Ну ладно. У меня же есть этот. Да блин, а не честно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. We were... uh -huh. Ну жми-жми-жми. А, ну вот она не боится. Не любит свет, окей. Фу, Окей. Прорваемся. Опять вы. А, погоди. Стой, камера Куда дается? А -а -а! <ты> <quelcom> Тихо взял, взял. А где, подожди? Он говорит, ничего не вижу. Но ну, это нечестно. Но эти бабочки нечестно, они меня догнали. Да блин, ну где? А где, в какой? А где? Подожди, я уже что-то не помню. По-моему, сейчас вот здесь вот я проползаю и должен быть этот, да? По-моему. Ну, уже заканчивать надо. Я думаю, это все. Да-да-да, все. Я хочу И чё? Где чё открылось? А, такие нельзя солнечный свет, она сейчас как вампир, короче, на свитура растворится. Что? Нет, нет! Чёрт, возьми мои глаза! Ну всё, наш вообще бесполезно. Я тебя на куски порежу, мразь. А у нее сейчас просто этот... Ей же нельзя. Вообще, она... у нее сейчас просто это, как у... Сер... сердечко не выдержит. Мне не нужно зрение, чтобы понять, где ты прячешься. Блин, почему здесь все так жестко под Какая же жесть. Какая же жесть. Я слышу твое дыхание. Могу протянуть руки и придушить тебя. Я чувствую. Ты рядом. Сейчас она вылетит в окно, я понял. Мужайся. Ну да. Предсказуемо. Она еще и не эта, блядь. Это вообще самое болезненное. Тут под конец такая жизнь началась. Прям вообще просто лютейшая. <laughs> это капец. Итак, ты до сих пор здесь. Я, наверное, выгляжу не очень. Не так я хотела погибнуть. Я не хотела, чтобы все так сложилось. Have... Я не должна была сюда приходить. Да я во всем виновата. Это все равно бы произошло. Плевать. Они хотели на болезнь. Они использовали ее только для улучшения феноксила. Мотальки были последней частью лекарства способом показать миру, насколько они ценны. Они заметили, как модельки ведут себя на фелтоне. После того, как тот подхватил болезнь в Египте в 58-м. Он заслужил. Все мы на плантации были лишь подопытными свинками. Они использовали нас. Заставляли поверить в то, что нас коснулось в длань Божья. Они, а дуг — это знак. Но потом все покатилось по наклонной. Горящие от боли глаза. Перевязки, дикая головная боль. Все это ради забвения? Феноксил создавался как нейролептик для ветеранов войны, страдающих от подтравматического стрессового расстройства, чтобы забыть ужасы, такие как отец, разрушивший жизнь своей дочери, заставив ее стать мужчиной, флотом, такой же, как мы, просто жертва. После, после того, как лекарства изъялись с из-за ужасных побочных эффектов, ему оставалось рассчитывать только на результаты экспериментов на плантации. Виман, этот мудак, выведя, парази, э, выведя паразита и смешав его с лекарством, он понял, что может еще лучше. Что существует возможность изменять и контролировать воспоминания. Наши воспоминания. Но мы смогли лишь починить себе мотыльков и не домогать. Сильно не домогать. От чертового воспоминания рано или поздно всплывали на поверхность. Теперь я понимаю. Фелтон никогда не врал. Он просто хотел защитить Селесту от всего этого безумия. От себя. От своей Дженнифер. Сеансы нужны были, чтобы он забыл, чтобы она забыла. Она всегда все забыла. Он сам подталкивал ее уйти. Что она в итоге и сделала? Она убежала. Но у меня все еще остались вопросы. Еще не поздно. Твой конец еще не пришел. Возможно, уже пришел конец всему. А мы обе мертвы. Но даже не подозреваем об этом. Значит, не я тут сумасшедшая. Возможно, мы обе такие. Ты могла стать одной из нас. Нет, не могла. Не могла, сестра. Но я так и не забыла тот день. Их крики, пламя. Как ты могла так поступить? Вы хотели представить все божественным знаменованием. Но это не было даром. Лишь шло от Бога. Лишь тупая наука. Эти две вещи не могут идти бок о бок. Мы верили в это. В итоге, мы ошибались. Но ты оставила нас там. Я, я не знаю. Я не помню. Я не могу вспомнить. I It's all в голове все путается, и я... Я remember. не... В любом случае, все кончено. И нет. Я не хочу... Died, не хочу гни... Гния I в ненависти. Которую я испытывала всю жизнь. Мне уже плевать. Matter, Мне не важно, кем вы... ты была. Кем мы были мы. Ты таким стала. Ты Только ты посмотри на себя. Я совсем не такая. Это просто фарс. Обноски из магазина уцененных товаров. Знаешь, теперь я вспомнила, как любила валяться в траве. Когда была совсем молодой. Просто обожала. Лежала так часами, смотря в пустоту. И представляла себя совсем в другом месте. Где-то далеко отсюда. А теперь от этих воспоминаний больно. Как же больно. Почему нельзя просто забыть? Почему? Почему мы должны все помнить? Потому что... Так мы не даем своим воспоминаниям кануть в небытие? Она все еще жива. Ты найдешь ее. Я знаю, что ты ее найдешь. На вершине мира. Что? Если Бог существует, то я надеюсь, что Он способен любить, и что вы с ней однажды сможете меня простить. я уже простил ты дурная привычка Smoking. курить <laughs> прощай ага. Я чуть-чуть не допонял, вот прям чуть-чуть, вот прям, знаешь, чуть-чуть как-то я, может, где-то провтыкался или что вот мне прям чуть-чуть не хватило, до понять. Ну, то, что мы ищем сердцу, я понял. А, это еще не все. Как не все? Да ладно, что тут осталось до конца, вот, только мультики посмотреть. А, это клавиша от пианино. Так я думал, это мы, Селеста. Но Мы все-таки ее ищем. А Д... Д... А, а может это? А, подожди, у меня есть идея, которая чуть-чуть объяснит мне. Что было в сумке? Что она нашла? Прощание. Прощание преисполненное надеждой. Надеждой? Хочешь сказать, что несмотря на все, на все, она не отбросила мысль ее найти? Нет. Вовсе нет. Короче. Ага. Uh -huh. <laughs> спасибо. <laughs> Мне уже музычки хватило там в одной из записей. Надо будет это тоже резать. Прощение. Uh, как я думаю? Как я думаю, как я uh, думаю? Congratulation, you have lived from the horrors. That invited the Feltons. Uh, понятно. Спасибо. Короче, вы молодец, говорит. Я благодарен. Короче, короче, как я понимаю, скорее всего, может быть, при этом монастыре, где были вот этих 12 монахинь, было что-то типа какого-то приюта. И вот наша героиня, потому что Селеста же была удочерена, вот, наша героиня с ней, короче, была, скорее всего, в этом приюте вместе. Находилась. И на этих де детях э монахинях как-то вот эту болезнь пытались проверять развивать вот и поэтому мы ищем селесту да <с> я правильно понимаю ну как то так ну неплохо неплохо мне зашло в целом неплохо интересненько было Ой, сколько у нас на это время ушло ну у нас ушло кстати меньше пяти часов неплохо ну, такие можно сказать про спидронили, чисто спидру ну нормально прикольно мне понравилось в целом такая знаешь не затяженная не надо локация в принципе уже во второй серии становится более менее понятно уже как-то все вырисовывается как-то переигрывание у нас было с тобой не так много вот интересно мне понравилось ну что Тогда переходим. У нас, в принципе, можно сказать, все пройдено. Ну, как все? Вот эти, имею в виду, игрушечки, которые мы начали не так давно, нас пройдены. То есть это я имею в виду Калисто и ремодели. Идем дальше, идем дальше. Это еще не все. У нас еще много интересного впереди. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять все горячие комментарии. Подписывайся на социальные сети. Все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.